Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель, руководитель компании Елена Евсеенко. Наша компания многонациональная, где только не живут наши партнеры. Наша матушка Россия, это далекая Сибирь, это Урал, это Тихий Дон, Кубань. И, конечно, все страны СНГ и уже присоединяется к нам. И Италия, и Германия, и Турция. Так как наша компания международная, официально зарегистрирована, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. И любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть по маркетинг наших двух основных площадок, посмотреть наши отзывы, почитать ознакомиться с нашей компанией и, конечно, посмотреть презентацию. А, у нас есть дорожная карта. Мы полностью выполнили всю нашу дорожную карту. А, здесь можно посмотреть, какие у нас программы есть и когда а, стартовали эти программы. Есть личный контакт с администрацией и можно присоединиться в нашу официальную группу а, в Телеграме. Есть пользовательское соглашение, оферта, которую я советую всем нашим партнерам а, изучить от начала до конца, чтобы не было никаких претензий к нашему а, ни к спонсору к своему, ни к нашей администрации. Если вам нужна регистрация, то вы открываете ссылку и регистрируетесь по ссылке своего пригласителя. После регистрации нужно авторизацию сделать. Это ввести свой логин и пароль, и вы оказываетесь в вот в таком кабинете. И самый первый шаг, это, конечно, нужно заполнить свой профиль. А для чего заполняется профиль? Для того, чтобы вас как партнера видел ваш спонсор, ему имел связь с вами. И вы... Будете спонсором. И с вами должны партнеры иметь связь как со спонсором. Поэтому это очень важно заполнять профиль. Как заполнить профиль? Будете скайп. Если нет, напишите нет скайпа. А телефон у всех есть. А прописываем свой номер телефона, страничку ВК, а свой телеграм. И здесь у нас четыре ячейки в этом разделе. Это кошельки. Это самое главное, ребята, а куда вы будете выводить свои денежные заработанные средства. Мы работаем с Perfect Money Pair кошельком, все карты Российской Федерации работают у нас и подключена касса Freight. Поэтому как правильно за, прописать свои кошельки, это заходите в свои платежные системы, копируете номер кошелька и вставляете а, и Perfect Money, и Payer кошелек. Если вы не будете работать и не будете выводить на эти платежные системы, пожалуйста, напишите три нуля и там, и там. А карточку нужно прописать. А, Прописываете свой номер карты. А, Имя, на чье имя оформлена карта, номер телефона, куда привязана карта и название банка. Все на русском языке. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Сохранили все свои а, данные. Следующий «Установить аватар». А, вы лицо своего бизнеса. Поэтому у вас должно быть а, не кошечка, не собачка, не цветочек, а именно ваша фотография, ваш аватар. Вы лицо своего бизнеса. А, загружаете с компьютера или с телефона свою фотографию. Как только приходит код, нажимаете на а, кнопочку «Сохранить». Следующий – установить финансовый пароль. Здесь будут две ячевочки. А, финансовый пароль должен состоять из шести Цифр. Это 6 цифр. Набор. Любой. Вы его сначала должны записать или на компьютере в текстовом документе, или же у себя на блокнот, где у вас лежит всегда с вами рядом ручка и блокнот, где вы записываете все ваши пароли. Будьте внимательны. Это финансовый пароль. Не будет он меняться, если вы его не записали. Если вы его не заполнили, он не будет меняться в течение недели. Это распоряжение администрации. Значит, при а, установке финансового пароля будьте, пожалуйста, внимательны. Следующий этап это а, конечно уроки по кабинету. У нас есть а, как правильно заполнить профиль. Полностью можно все делать по ролику. Пополнение, вывод и перевод денежных средств. Это обязательно нужно изучить. У нас на каждой площадке есть функция такая, поисковик. Как пользоваться этой функцией и, конечно, как управлять бронем. Наш бизнес полностью управляемый, и поэтому вы должны научиться именно научиться, и так как вы будете спонсором, и вы должны сами обучать будете своих партнеров, как правильно э, пользоваться поисковиком, как правильно управлять бронями. Поэтому ваш бизнес начинается с чего? С обучения. Поэтому сели, уделили час внимания и изучили полностью э, все уроки. Сейчас многие наши партнеры столкнулись с такой проблемой, что нужна автоматизация. Вот она вам, ребята, наша автоматизация. Вы нажимаете на баннер и переходите на регистрацию этого сервиса. Это сервис называется... Этот сервис называется festrleader.com, который 90% за вас будет выполнять вашу работу, если вы, конечно, правильно настроите этот сервис. Нажимая на баннер, вы проходите регистрацию, вводите туда свою почту, и пароль. А следующий а, шаг это заходите на свою почту, переходите по ссылке, подтверждаете свою почту. А дальше, а дальше все как положено. Заполняете профиль, подключаете свою страничку ВК, а, есть там ролики, как это все правильно сделать. И настраиваете этот сервис для того, чтобы а, он на вас работал. Это ваша целевая аудитория. Здесь находится только бизнесмены. И поэтому а, все, было принято решение администрации подключить именно сервис сюда к нам, к нашим партнерам. Плюс там есть еще и реферальная программа. Вы еще будете дополнительно в долларах зарабатывать, если будете давать свою ссылку своим партнерам это все по автоматизации и следующий какие в разделе партнеры у нас отображаются ваши партнеры на три уровня в глубину и плюс находится ваша реферальная ссылка а какие программы у нас на сегодняшний день есть Ну, у нас идеал М-Мини» мини это наша основная площадка, которая мы стартовали с этой площадкой. И она у нас как была, так и остается основной. Вход на нее составляет полторы тысячи. У нас вход открыт в любой стол. На любой площадке можно старт своего бизнеса делать. И с первого стола можно и со второго, можно и с третьего, можно и со стола выплат. Это все по желанию партнера. Вход составляет полторы тысячи с первого стола. А выход с этой площадки у нас 244 тысячи зарабатывает ваше одно бизнес-место. И плюс есть закольцовка на Идеал макси, Это тоже наша основная программа. А где вы зарабатываете на этой площадке с 15 тысяч 2 миллиона 590 тысяч и есть дополнительная программа, вернее дополнительный заработок на этой площадке, так как есть закольцовка на площадку фабрика клонов на программу за 10 тысяч. Это ваш будет как пассивный доход, дополнительный доход именно к этой площадке. На этой площадке фабрики «Конов» у нас две программы. Программа на 1000 рублей и на 10 тысяч. С 1000 рублей за одно ваше бизнес-место зарабатывает 23 тысячи, а с 10 тысяч зарабатывает 230 тысяч. Есть площадка «Микромани». Это наша социальная площадка. Ход на нее составляет 500 рублей. Выход есть на площадку «Идеал М-Мини». И вы зарабатываете за один круг а, с 500 рублей пять тысяч. Есть такая площадка «Пасттрек». Это а, имеет там две программы. Одна программа на 750 рублей а, и вторая программа на семь с половиной тысяч. Это в этих программах всего лишь по одному столу. Это линейно-шахматный маркетинг, а, где... Реинвест идет за спонсором, а две выплаты вы получаете за один круг. Вы зарабатываете на одной полторы тысячи, на другой пятнадцать тысяч. А вот так. И плюс у нас недавно стартовала месяц тому назад. Идеал М банк вход на нее составляет тысячу рублей. И вход открыт тоже так же, как на всех программах на любой стол. А Вы за один круг делаете 12 тысяч, и плюс есть выход на идеал М-мини. А вот и плюс там есть у нас а, наша а, банк клонов, как у нас а, некоторые говорят. Вот Это наш э, кланопад, э, который полностью заправля, зап, заполняется нашей полностью всей э, про, э, компанией, но у каждой команды, а у каждого партнера, у каждого лидера есть своя веточка. Поэтому... А, работать на этой площадке, развивая эту площадку, вы себе обеспечиваете пассивный доход на очень долгие-долгие годы. А он у вас выстрелит настолько а, круто, что вы даже сами не будете ожидать такого. Ну и вот такие вот программы. Давайте мы с вами перейдем на а, слайды и а, ра, посмотрим, сколько мы можем зарабатывать у нас в компании, имея, например, в кармане всего лишь 500 рублей, полторы тысячи. У нас нет, как вы видите, ни одной программы, ни жилищной программы, ни автопрограммы, ни путешествий. Но у нас есть такие программы, где мы можем заработать и на жилье, и на машину. И на путешествия, да куда угодно, мало ли кому нужны, да хоть купить себе самолет. Пройти несколько раз кругов в идеал М Макси и купить себе маленький самолет. Куда, на что хотите, можно зарабатывать огромные большие суммы. Итак, переходим на слайды и будем изучать маркетинг на слайдах. Что же такое идеал М? Это наша компания. Это, конечно, гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, сегодня же поставили на вывод и сегодня же вы получили деньги на свои платежные системы. Это маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. А наше самое главное преимущество. преимущество у нас довольно-таки а, очень серьезные а, перед другими компаниями, а, которыми мы можем даже а, в, в, похвастаться. А мы компания международная, официально зарегистрирована. А, да, на главной странице сайта, я забыла вам сказать, ребята, у нас находятся наши документы. Вы можете а, зайти и посмотреть и документы, и проверить эти документы. Мы имеем свой регистрационный номер, мы имеем свой офис, так как не дается регистрационный номер без офиса. А офис оплачен у нас на целый год, поэтому работаем спокойно, без всяких без всяких напрягов. У нас нет нигде ни на одной площадке, ни на одной программе нет абонентской платы. Не было, нет и никогда не будет. Ход открыт на любой стол, на любой площадке. Работаем такими платежными системами, как Сбербанк, все карты Российской Федерации, Perfect Money Pair кошелек. И, конечно, есть внутренний перевод между партнеров, который облегчает работу команд а какие у нас а, когда какая программа у нас стартовала 23 сентября 2021 года мы стартовали с Наша, она и называется «Идеал М-Мини», наша основная площадка. 31 октября 2021 года у нас присоединилась площадка «Микромани», 6 февраля 2022 года фабрика клонов «Мини и Макси», и 3 апреля 2022 года у нас «Идеал М-Макси» стартовала площадка Астрек у нас стартовал летом в этом году, 1 июня. И на нашу годовщину, 23 сентября 2022 года, стартовала наша площадка Идеал М-Банк. Вот такие вот у нас программы. Ну и начнем мы, конечно, с программы, именно с нашей основной программы. А, это Идеал м Мини, как вы видите, перед вами 5 рабочих столов, а шестой стол – это полностью ваша зарплата. Ну, с каждого стола, обратите внимание, что зеленым – это то, что деньги идут на вывод. На каждом столе вы получаете выплату. С каждого стола. С каждого второго партнера у нас со второго стола у нас начинает действовать реферальная программа на три уровня в глубину, а вот с каждого второго партнера вы получаете свою зарплату. И с первого и третий партнер это деньги идут на переход. Переход на следующий стол с первого и третьего на всех столах. А вот со второго вы будете получать именно вашу зарплату. Итак. Это здесь, первый, третий, что мышка у меня сегодня. Первый и третий, О, нет, извините, там это стол выплат. А со второго партнера, с первого идут в накопление полторы тысячи, а со второго партнера у вас сразу же возвращается ваши полторы тысячи на баланс для вывода. А с третьего и третьего дает переход за три тысячи во второй стол. С первого 3000 тысячи в накопление, а со второго вы получаете 1000 рублей, по 1000 получают ваши два спонсора. А как только под вашего, этого партнера стали 3 партнера, вы получаете 3000. Под этих 3, каждому стали э, по 3 партнера, это 9 партнеров, и вы получаете 9000. Итого 13000 вы заработали только одних реферальных. С этого стало круто, да очень хорошо, ребята. Точно так с третий партнер вам дает переход в третий стол. С первого партнера 6000 идет накопление, а со второго уже идет склон. за 3000 по вашей броне. Куда вы выставите бронь, вы можете выставлять любому партнеру и первого уровня, и второго, и третьего. Просматриваете свою структуру через поисковик и смотрите, кому из ваших партнеров нужна ваша помощь и тем самым выставляете бронь со своего кабинета и помогаете продвигаться своей команде. Тысячу рублей получаете на баланс для вывода, по 1000 получают ваши два спонсора. Не забывайте, что и вы-то здесь, в этой программе, спонсор. Вот эти вот деньги, 244 тысячи, а это посчитано только ваши реферальные вознаграждение и ваши по маркетингу. А вот спонсорские, их невозможно посчитать. Поэтому они у вас будут сыпаться. Это будет ваш, как, первый это маркетинг, второй заработок это реферальный. А третий это спонсорский ваш заработок. Поэтому его просто невозможно было сосчитать. Он у вас будет отдельно сыпаться. По 1000 получили вы и спонсоры, а вторая линия пришла к вам 3000 на баланс, третья пришла линия 9000, и вы тоже это, с третьего стола заработали 13000 и перешли за 12000 четвертый стол. Первые 12 накопления, а со второго партнера вам 7000 на баланс, 2500 получают ваши два спонсора. Прилетела к вам вторая линия 7500, третья линия запомнилась, 22500 рублей. Заработали 37 тысяч только с этого четвертого стола. Разве плохо? Да хорошая программа. А кого нет, ребята, подумайте. Ведь вы, наверное, некоторые думают, да здесь нужно людей, да здесь нужно команду, да здесь такой... Нет, ребята, вы можете просто начинать с одного партнера. И точно так потихоньку нарабатывать. Вас никто не гонит в шею. Пусть вы будет, пройдете эту программу а, за а, 3-4 месяца. Но вы ее пройдете. Вы заработаете эти деньги. Так плюс еще а, посчитать, а, да их невозможно сосчитать ваше спонсорские вознаграждение. С пятого стола, со второго партнера, вы получаете клона. За 6 тысяч по вашей броне летит клон. Куда выставить бронь, туда и встанет он. Помощь идет вашей команде. 10 тысяч на баланс для вывода. По 3 тысячи получает ваши 2 спонсора. Вторая линия 9 тысяч. Третья линия пришла 27. Круто. Очень хорошо. 2 идет в накопление. Так как 24 и 24 – это 48 тысяч. А у нас шестой стол стоит – это 50 тысяч. Поэтому сюда с этих, с, с этих начислений и добавляется в накопление 2 тысячи. 46 тысяч. Круто. Мне тоже очень нравится. Перешли в шестой стол. Первый партнер прилетел. У вас идеал М-Максим за 15, 35 на баланс для вывода. Второй 50, третий 50. И только одно ваше бизнес-место заработало 244 тысячи за один круг. Только реферальных с этого стало 135 тысяч. Вот, пожалуйста, ребята... Вы на эти деньги можете купить все, что угодно. Следующее это идеал М-макси. Вы вышли или же с Идеал М-мини, или же купили отдельно за 15 тысяч. Это не такая огромная сумма, чтобы можно было переживать за нее, что вы ее потеряете, что вы ее не сможете вернуть. Да вы здесь... Сразу же со второго стола, и с первого со второго стола вы а, свои 15 тысяч возвращаете. А первый партнер приходит, эти деньги идут 15 тысяч накопления. Со второго партнера у вас 5 тысяч на баланс, а за 10 идет фабрика клонов. А с третьего партнера, как вы уже знаете, а третий партнер всегда дает переход в следующий стол. Это второй стол. Первый, второй, как только второй прилетел, 10 тысяч вам, 10 тысяч вашим, 10 тысяч вашим спонсорам. Вторая линия прилетели, это 30 тысяч, третья это 90 тысяч, 130 тысяч с этого стола. Третий переход. Точно так вы заработали здесь 130 тысяч, и с этого, с третьего стола вы перешли, с третьего партнера перешли на четвертый стол за 120 тысяч. Первый накопление, второй, третий. Как только второй стал, 70 на баланс, а 25 вашим двум спонсорам. Вторая линия 75, третья линия пришла стола 225. Третий дал переход за 240 сюда. Первый, второй, клон летит за 60 тысяч по вашей броне. Куда вы стали? А с этого стола летит сюда по вашей броне клон за 30 тысяч. 100 тысяч на баланс, по 30 получаете ваши два спонсора. Вторая линия это 90, третья линия 270. 460 тысяч, здесь 370 тысяч. Третий дал переход за 500 тысяч шестой стол. Первое это 500 на баланс. Второй 500 на баланс. Третий 500 на баланс. Итого 2 миллиона 590 тысяч это только заработала ваше одно бизнес-место а за вами ваши здесь клоны, мы все равно покупаем клоны. Я, например, мы идем а, на, на этой площадке, мы третьего партнера не ставим. Мы тем самым команде сокращаем количество приглашенных партнеров, мы сюда по, покупаем клона. Клона купили, перешли в следующий. А поэтому клоны ваши будут. И каждый ваш клон принесет вам на баланс 2 миллиона 590 тысяч. Поэтому еще и клонов выгодно покупать. Эта площадка у нас... Пострек. Две программы. Одна программа на 750 рублей, а вторая а на 7,5. В этой программе только по одному столу. Первый партнер, как только приходит к вам на это место вы пригласили и он стал 850 получили на баланс для вывода второй второй реинвест за спонсором у вас открылся этот стол такой же стол третий партнер вам опять принес на баланс 750 рублей всего три партнера у вас полторы тысячи четвертый опять 855 пятый опять у вас реинвест пошел Четвертый опять семьсот и до бесконечности это называется бег по кругу. Вы здесь будете получать по маркетингу. Это линейно-шахматный маркетинг. И плюс вы будете как спонсор получать реинвесты от ваших партнеров, и ваши реинвесты, вернее, реинвесты ваших партнеров будут. Или это место закрывать выплатное, или это выплатное место. Но все равно они будут вам, реинвесты, ваших партнеров, приносить деньги на баланс. Точно так и на этой площадке. с 7,5 пришел первый партнер. Второй это реинвест за спонсором. Ваши реинвесты, вы летите к своему спонсору, точно так и будут лететь ваши партнеры. Становится к вам. Третий опять семь с половиной на баланс. Полторы пятнадцать тысяч. Вот здесь вот, ребята, смотрите, здесь вот полторы тысячи. Вы можете купить идеал М мини, да? А здесь полторы пятнадцать. Вы можете идеал М-макси купить. И точно так же здесь нарабатывать команды. Команда смо посмотреть, какой партнер у вас активный. Живчик, да вы его вперед на первые места в идеал М-мини, в идеал М-макси. Ставьте. А здесь можно подобрать себе команду, отобрать та, которая будет работать вместе с вами. Единомышленников. Здесь отсеется на этой площадке все, которые любят халяву, которые любят просто бесплатную а, кнопочку «Бабло». Ну, а, к сожалению, у нас нет а, ни такой кнопочки, нет у нас халявы, у нас нужно работать. Те, которые работают изо дня в день по несколько часов, по 12, по 13, по 15 часов, те у нас и получают. Те у нас и покупают квартиры, и машины, и все что угодно. А те, которые пришли, просто посидели, Простите за мое выражение, мухом дули, покуртили, в носу поковырялись, вышли, хлопнули дверью и сказали, я там был, я там ничего не заработал. Вы знаете, было бы мое желание такое вот, иногда так хочется, но ну, невозможно через компьютер а, или плюнуть, или ударить в глаз за такие слова. Простите меня, пожалуйста, за то, что я говорю правду. Вот, честное слово. Что ты сделал, что ты а, говоришь так, что я там был, но я там ничего не заработал. А сколько ты пригласил партнеров? А на какой ты площадке? А сколько ты закрыл столов? Да ничего, я пришел, Мне спонсор обещал помогать. Обещал, да, спонсор помогает. Но, это, но спонсор за вас работать не будет. Спонсор может вам один раз помочь. Спонсор может вам а, помочь именно... Дать, помочь в обучении, дать учебу, дать инструменты, помочь сделать презентацию. Вот спонсорская помощь. Но спонсор не обязан за вас работать. Это ваш бизнес. Вы должны развивать бизнес свой сами. Сами, сами. Учиться, вот в учебе спонсор всегда поможет. Ни один еще спонсор и не отказал, или я, например, говорю всегда за себя, я ни разу не отказала своим партнерам, чтобы а, а, а, в учебе или научиться чему-то. Никогда. Я в ущерб своему времени, я в ущерб, но я буду сидеть с партнером, пока он это не поймет, пока он это не научится. Я помогу ему все сделать. И по компьютеру помогу, и в скайпе, и везде. По компьютеру особенно, и в маркетинге помогу, и по кабинету помогу. Но работать я за, за, за, ни, за, ни за одного партнера не буду работать. Да и точно так же все спонсоры. Мы пришли делать свой бизнес. Это бизнес каждого человека, каждого. Вы в душе должны быть э, интернет-предприниматели. Это ваш бизнес. Вот, я не знаю, я настолько люблю свой бизнес, я настолько люблю компанию нашу, а что мне меня он за день-день в 10 чатов кидает. Стартуем, стартуем, стартуем. Я оттуда людей беру с этих стартапов. Их. Вот. Но я никогда не пойду никуда. Потому что только у нас... Можно заработать а, крутые деньги. Микромания. Это наша социальная площадочка. Ход на нее составляет 500 рублей. Но а, я что хочу сказать, да не нужна она вам. Вот честное слово. Вы сократите количество приглашенных партнеров в два раза. А начните старт, если вы хотите здесь, с 1000 рублей. Первый партнер – это в накопление. Второго вы уже получили ее обратно. С третьего вы перешли уже во второй стол. С первого партнера вы открылся у вас этот за 500 рублей реинвест первого стола. Вот он, он у вас, его не нужно покупать. И вы улетели в идеал М-мини. Ваша цель должна быть всегда идеал М-мини или идеал М-макси. Вот ваша цель, вот где деньги. Они все у нас хорошие площадки. Не могу ничего сказать, ни о какой ни о плохого слова, ни о какой площадке. Но самые красивые, самые лучшие, самые денежные, самые любимые – это две основные площадки. Вот ваша цель. Там деньги заложены очень большие. А со второго и с третьего партнера вы получаете по две тысячи. Итого с малым количеством партнеров вы заработали пять и ушли в идеал м мини Пожалуйста, нарабатывайте себе на этой площадке команду. Те, которые, видите, партнеры активные, вы их в один список, а те, которые немножко э, слинцой в другой список, а третий список это так, халявчики. Ну и следующее у нас что тут? А, наша любимая фабрика клонов. Наша любимая фабрика клонов. Как вы видите, у нас здесь две программы. Программа на тысячу рублей и программа на десять тысяч. Вход открыт в любой стол. Два, и там, и там два рабочих стола. И третий стол, это эм, стол выплат. Это семиместные столы. Во всех семиместных столах плечи идут куда? Идут по шестоящему. Кто стоит выше вас. А вот нижний ряд. Это полностью ваша зарплата. Первый партнер приходит, 1000 рублей, идет реинвест этого стола. Здесь двойные брони, вы можете сюда выставить бронь и занять это место своим реинвестом. Второй партнер, это 1000, идет накопление. С третьего партнера вы возвращаете 1000 рублей на баланс для вывода. А четвертый партнер вам дает переход во второй стол. Здесь первый, второй, третий. Вы получаете 2000. Четвертый партнер дает переход за 6000 в этот стол. А вот здесь с каждого партнера, из первого, из со второго, из третьего, из четвертого, у вас что? У вас будет по 5000 на баланс для вывода. И Что? И реинвесты за спонсором. Все четыре реинвеста за спонсором. Круто, очень хорошо. Тем самым, почему сделали реинвесты за спонсором? Да потому что, чтобы вы, ребята, не теряли своих партнеров. А когда были реинвесты, управляли вы сами, то пришел один раз к вам партнер сюда, стал на это место, принес вам деньги и сделал вам реинвест первого стола, и все, и вы его потеряли. А теперь все ваши партнеры будут обратно возвращаться к вам, и вы будете работать с одними и теми же партнерами, зарабатывать деньги. А здесь, на этой площадке за 10 тысяч, точно такая история, как и на э, 1000 рублей. Все. Первый партнер приходит, это э, реинвест этого стола, вы можете его сюда поставить. Второй партнер, это в 10 в накопления, с третьего это... 10 тысяч на баланс для вывода, а с четвертого переход за 20 тысяч в этот стол. Первый, второй в накопление третий на баланс 20 на вывод, и четвертый переход за... на стол выплат. Здесь вы на, на 1000 рублей программы зарабатываете 23 тысячи, а здесь 230 тысяч. Здесь то же самое: первый, второй и третий и четвертый вам приносят на баланс по 50 тысяч и плюс 4 реинвеста идет за а, вашим спонсором. Вот. так что вот такая вот наша, вот, такая, вот такая вот наша компания, она очень денежная. Она очень достойная. Я считаю, что те, которые люди еще не э, знают, нам нужно больше давать информации, как можно больше э, рассказывать, показывать э, э, людям в интернете о том, что есть такая компания, о том, что можно здесь зарабатывать, и причем очень большие деньги. А, развивайте свои а, странички, развивайте свою первую линию, а, как можно больше общайтесь а, с, в интернете, Ребята, ведь необщительные люди крайне редко э, бывают успешные. Вот я вам приведу один пример. Партнер. Пришел, зарегистрировался. Все. Активировался. Спонсора. Черный список. Страничку закрыл. В Телеграме выставил приватность, в Скайпе выставил а, кирпич. Все, бизнесмен от Бога готов к работе. Не будьте такими. Будьте открытыми. Люди а, любят открытых людей, общительных, а, позитивных. Не будьте букой. И к вам потянутся люди.